I think the girls with the are... Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня немочка. Опять зашел, обновились акции. Решил добить э, Мэри. Я планирую здесь ее дособирать. Так, мы плюхи сегодня забрали. 500 самого. У нас было что-то новое. Открыли. Так, сундучки открыли. Больше ничего такого нету. Так, коллекционер. Баст, баст, баст, баст, баст, баст. В принципе, неплохая тема. За кальтиста скины. Ну, за героев скины. Так, а что у нас здесь? К сожалению, монеток нет. Но посмотрите, все за самоцветы. Вот что радует. Минус 50%. Конечно, если повезет, можно вытащить недостающие темы, осколки на героев, кому не хватает. Это реально круто. Я считаю, вот такие вот магазины должны быть везде. Скин на дуэлянта, вот так вот, он тоже стоит, наверное, тысяч пять Не знаю, напишите, у кого здесь скин выпал, такая вот цена без скидки. Но, блин... Реально, Кай, вот где-то тебе чего-то не хватает, ты можешь зайти забрать. Конечно, вот эта вот одна сумка за 800 самов без скидки, это бред. Карточки, ну, тоже, я считаю, бред. Но скины, недостающие кому-то для бездоната, это однозначно плюс. То есть, где-то дособирать скин на героя, ну, реально классно. Так, что у нас еще есть интересного? открылся у нас вот так вот. Понятно, все. Ну, а, убрали розу уже отсюда, видите, остался только, только, остались вторые сумки Логника, ребят, вторые. Бля, может это жахнуть? Не, не, куда там? Это не пират, лучше в пирата сыграть. В общем, неплохо. Но ну, попробуем. Попробуем сейчас за запашки вытащить, может повезет. 250 само просрал Падла Целых 250 Само в принципе Блин вы что гоните Чик Тудух Раскол первый Сейчас обынем немножко места Поехали Шанс, конечно, невелик. Хотя, в основном, на других серваках. Да, блин. Циклоп. Блин, блин, блин, что делать? Хотя, у нас сейчас опять все равно прибудет. Такое же количество плюх. Так, давайте лабиринт откроем. Места не хватает. Ладно, поехали, пробуем. Я только попродавал. Так, бочка это, конечно, круто. Дайте снайпера, блин. Издеваются, короче. ники можно кстати качнуть еще две десятки а, такс поехали да что то не прет здесь с роллингом с встрет дни слизни алхимик слизняк алхимик инженер да дайте блин долбаного снайпера ну злобы блин 50 попыток у нас уже ушло мордер Блин, бочки сыпят Есть, наконец-таки Отлично Вот так вот халяву забрали Бастион Пусть все будет, пусть валяется Почему бы и нет а, Так, отлично, давайте качнем Кому-то две десятки Так, ну тут железка можно до восьмерки В принципе поднять Сейчас потратим Немножко кулачков Но их девать по сути некуда, на коробке сливать а, Так Стрелок у нас девятка и Махатма с девяткой В принципе здесь десятку, но ну, я не знаю Рози можно качнуть десятку Так, что у нас по ворожаю Ворожаю у нас уже собран Блин, землеройка. Ну, в принципе, с одной стороны. Нет. Знаете, кому качнем? Качнем Ронину десятку. Пусть будет уже Ронин у нас максимальный. Плюс две десятки у нас за сегодня. Так, а что у нас здесь? В принципе, можно бы реком качнуть. Прокачать, попробовать. Я не знаю, хватит нам, не хватит. Маны должно, в принципе, хватить. Тап, апгрейден мы не сделаем. Надо хранилище подкачать будет. Нам надо 96-й для восьмерки нормальные поставить. В принципе закинем сюда любую эмблему, уже будет получше он держаться. Дамага хватает. Если будет с вододушкой, в принципе, я думаю, я смогу с таким анобисом и волны пройти дальше. Как вариант. В общем, сейчас попробуем. Сейчас еще залетим на рынок, посмотрим, может что-то на рынке интересное есть. По предложениям поменялось. Так, это за нами питомцев. Ну, блин, сумка зефира, ребят. 9000 самоцветов и 2 сумочки плюс камешки плюс питомцы, конечно, обалденные. Реально здесь кайф, плюс куча это донат, плюс куча халява для без доната. Конечно, сила выросла уже конкретно у нас. Кстати, кто играет на немке, залетайте, пока из места у нас уже на немке сколько человек. Наша гильдия Castle Clash RIP 3555. Завтра будет атака фортов. Поэтому валком, кто играет на немецком Android сервере. Так, надо будет потом иронина прокачать мне для битвы гильдии, думаю. Взяться за его прокачку, чтобы на бага не особо париться. Барда, к сожалению, у меня здесь нету, но... Блин, было бы классно, если бы сделали, типа, оптимизацию, можно добавлять сразу же а, при прокачке, не вот так вот перезаходить, а вот здесь зашел, нажал, там не хватает маны открыть, да, допустим сразу же окошко вылетало, и ты себе сразу же вот так вот открываешь. то Реально немножко запара с этими щелканьями туда-сюда. Особенно, когда у тебя мелкий аккаунт. Надо вот так вот дротить. Было бы очень удобно. Да, даже на топовых аккаунтах упростило бы использование ресурсов. Так. Давненько, кстати, мы здесь не выбивали уже героя. Но я хочу подождать, где-то должно э, открыться. Я думаю, где-то должны сюда завести сундуки. Что-то их сюда не завозят. Ну, дерево тут уже все было. Завезут сундучки и реально здесь можно будет попробовать затащить, паролить и вытащить, если повезет. Я не знаю, конечно, на немки могут все переиграть, как обычно. Здесь отдельный сервак от всех, они живут своей жизнью. Так, я надеюсь, нам хватит. Да, надо хранилище будет подкачать вам. <гас> Нормально пищит Я только сам через наушники услышал Поднял, думаю, что за хрень обычно посторонние звуки наверное, на видосе Мне интересно а ну кого кто угадает что это такое так закидываем Можно, в принципе, всех закинуть дополнительно будет. Что у меня еще есть по эмблемам интересного? Можно и такой вариант закинуть. О, у меня же есть восьмое СО. огонь просто. Стрелок восьмерка. Махатма. Блин, это я Махатму хотел качать. Качнул немножко не то. Так, сюда можно тоже, в принципе, восьмерку закидывать уже. А, нам не хватает. Сейчас докачаем. И идем с вами тестировать. В принципе, с моими героями, я думаю, я уже должен... А, волну мы, по-моему, к ней дошли. Зафармить. Так, кого а вот там у нас роза. Еще один разок. А потом я буду уже Махатму докачивать. Махнатка тоже должна быть хорошо прокачана. Так, -с. Есть. Хотя, в принципе, мы сейчас сделаем с вами по-другому. Мы сейчас поставим сюда воодушевление. Так, давайте так. Роза воодушка есть. Анубис Вадушка есть Махатма На нее мы ничего ставить не будем Стрелок нормально Ворожей Вместо махат мы поставим землеройку Поехали Как думаете А, а затащим таким составом без эволюций. А яма Атлант. Смотрите, что Атлант творит подлюка. Да, эти Атланты это зло. Поехали еще разок. Самое главное, чтобы он не включился. Все, Видите, мы его еще заряжаем. Так, А3. Пока он сюда добегает, у меня не хватает дамага. Я его заряжаю, получается, он добегает и включается. Отлично, А4 есть. Ну что, у нас все шансы. Так, демон, отлично. Ну все, изи просто. Красавчики. Не зря мы мучились. Так, есть. Ну, а бай не знаю, а бай, наверное, слишком жирно будет. Хотя, в принципе, таким составом можно тоже. Главное, чтобы Атланты не включались. Видите, надо немножко больше дамага для Анубиса. Ну, у меня разве что снимать железку, но железку я особо не хочу снимать. Ну, а Б прошли, но тут уже у нас никого, по сути, не осталось. Да, у нас тут здание расфигачили. Ну, давайте еще разок. Так, АБ-3. Ну, пока нормально идем. Вроде все живы. Стрелка, нет. Стрелок есть. Все все good. Ой-ой-ой, Сам... Атлант, Атлант. И отлично. Так, ну шанс у нас есть. Единственное, что у нас Гарпия сейчас может просто закреначить здание. Нет, нормально, изи. Тащим, блядь. Красавчики. Просто красавчики. Блин, мне бы, конечно, сюда Фрейл... Две десятки, две волны. Вот так вот мы назовем этот видос. Ну, давайте попробуем еще АЦ. Это я уже, конечно... Хотя, в принципе, не хватает дамага. Надо все-таки на Нубиса вместо железки а, пакт. Тогда он будет сливать получше. Но тоже особо перекачивать нехто. Сейчас я гляну, в принципе, может у меня пакт есть. Мне на подземке просто будет такой вариант получше. Для фарма. Ац 4 Ац 5 ребята. Ну чё? Изи просто. Ну давай, давай, давай, не дохнуть. Супер, красавчики. Землеройка красава. Заблокировал. Две десятки три волны. Ну поехали еще да попробуем. Либо вариант сделать Анубису эволюцию. Он тогда по дамагу будет поярче намного. Ну, не особо там, но. Ну. ну, смотрите, держимся пока. А Д4. Блин, ну хорошо идем. тфу Так, где ворожай? Ворожай, блядь. Куда ты делся? Так, дракон. а чуть-чуть не хватило. Ну, нас убили. Не, ну это, конечно, уже вон. так ну блин давайте еще попробуем шанс конечно есть был бы ворожай был бы отхил землеройка конечно классная тема обязательно качайте он поможет вам везде блин мне бы сюда ремку то чувство когда там просто нагнул всех так все последний заход ну, в общем, я считаю, отлично. Качнули две десятки, плюшки забрали. Э -э -э, прошли три волны. Отлично. Ну, у меня водушек здесь хватает на аккаунте. Реально, с водушками мне здесь вперед. Ремки еще ни одной. Даже пятой ремки на аккаунте нет. Это печально очень. Мне ремки для PvP локаций очень нужны. Да, не только для PvP локаций Так, АД 4 Блин, шанс есть, конечно, смотря как они сейчас забегут. Дракона, дракона, отлично. Дракона ушатали, ну что, ребят? Я надеюсь, мы сейчас затащим. Мы должны затащить. Две десятки, четыре волны, вот так вот, изично. Супер. Можно и без эволюции бегать дальше, не париться. Красавчики. Видите, не зря я Анубиса подкачал. Еще, еще и зафармили немножко баблишка. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.